Доброго времени суток всем. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Как-то так. Не забудьте прожать лайк и подписку. Вам не сложно. Мне. Оргазм. Также не забываем про кофе. Вот маршрут. Ни хвостая, ни чешуи, друзья.